Всем респект, братва, с вами радио 120 гигабайт, и мы продолжаем играть в Dark Souls 3. Мы заканчиваем играть в Dark Souls 3 сейчас. Сейчас мы с вами пойдем в заключительную локацию, в которой находится заключительный босс. Home, так, но сначала, сначала, speak, then, я хочу отдать хранительницу огня. То, что я подобрал в предыдущей серии, это душ... душа хранительницы огня. Как я понимаю, нужна она только для того, чтобы снимать черную метку, но, возможно, это еще и... Возможно, это дает какой-то плюс. Ты знаешь, что это? Очень похоже на то, что погребено внутри меня. Пусть оно покоится у меня в груди. Она поймет. В конце концов, мы обе хранительницы огня. Может, троничок замутим? Давай троничок. Хранительница огня теперь может снять темную метку. Да, она нужна только для этого. Прости меня, сестра. Она еще и сестра. Вообще, я замутим. Да, светит пламя. Твой путь. Отлично, мы можем теперь снимать темную метку, но, как понимаю, у меня нет темной метки, потому что дается она за убийство другого игрока, там в PvP, если ты вторгаешься темным духом. А я это не делал, потому что я лох, меня там будет ебать ванус. Я не хочу этого дерьма. Так, друзья, теперь переходим, собственно, к сути, видео, да, как нам попасть в заключительную локацию, которая называется Печь первого пламени, по-моему. Вот, я, если честно, не знал, дождь, долго тупил. И, конечно, надо было посмотреть в гайды, да, потому что без этого, блядь, не работает. Ни хрена в Dark Souls, чем игра и хороша, да, этим олдскулом. То, что если ты тупой, как я, если ты нубяра, как я то, конечно, тебя будет ебать, Ванус. Для начала мы после победы над боссами получали их души, которые давали нам возможность вот сюда положить пепел. Поэтому кладем на все эти кресла пепел. Пепел повелителей. То есть такие наши трофеи мы вешаем на стеночку, да, чтобы все видели, какие мы охуительные убийцы вообще. Так, где-то чувак уже там сидит. На остальные кресла надо возложить возложить пепел поверженных боссов и собственно последний предпоследний вот здесь все после того как вы возложите все вот эти вот первые первые три э пепла боссов у, у вас есть э возможность возложить на самый вот тот большой трон последний пепел Uh, косяк только в том, что после этого, как я понимаю, не будет пути назад, и игра продолжится дальше. То есть все, уже, уже иг игра войдет в завершающую стадию, так скажем. Подходим и кладем пепел по повелителя. Предложить пепел, можем предложить. Не положить, а предложить почему-то. Ладно, uh, предлагаем, в общем, пепел повелителя. И все, друзья мои, теперь пути назад нет, у нас остается только битва с боссом. Как мы видим, Хранительница Огня двигается к костру. И мы сейчас с вами отправимся в Печь Первого Пламени, друзья мои. Давайте поговорим с ней. Пять Повелителей заняли свои пять тронов. И все благодаря Тебе. Ты честь и гордость повелителей. Учитывая, что я их убивал, это достаточно странно звучит. Пред лицом повелителей преклони колено у костра и витого меча в нем. Витого? Позволь углям повелителей признать Твое истинное владычество, потому что я их отымел всех. Твое право зажечь огонь. Так, давайте еще поговорим с ней. Может, она еще что-то интересное скажет? Прости, я знаю, что это звучит странно, но я хочу тебе соснуть еще разочек напоследок. Я надеюсь, она это скажет. К сожалению, нет. Глаза видят мир без огня, где повсюду раскинулась тьма. Но когда мы лишены глаз, то видим совсем иное. Издалека я чувствую присутствие множества маленьких огней. Словно драгоценные угли, оставленные нам бывшими повелителями, поддерживающими огонь. Может быть, это и притягивает меня к этой удивительной чарующей тьме. Так, тут, видимо, у нас послан. Че ничего нам скажет, если ты передумаешь, убей меня или шеглас, и лиши глаз. Я вернусь к хранительнице огня, какой и была прежде. Как и всегда. Так, друзья мои, как я понимаю, это. Это концовка. Это, видимо, что-то связанное с концовкой. Потому что я что-то читал тоже. Там что если дать глаза повелительницы огня, то будет. Ну, не будет стандартная концовка, будет другая концовка. Я хочу другую концовку все-таки посмотреть. Несмотря на то, что я очень боюсь, что она плохая. Потому что там какой-то мир без огня, тьма, короче, страх какой-то и смерть. Я хочу все-таки посмотреть ее, поэтому убивать с огня я не буду. Пойдем по этому пути с вами, друзья мои. Что ж, встаем на колени. Благородные повелители пепла. Огонь затухает. И повелители покидают свои троны. Отдайте свои огни. Ой, они отдают мне свои огни. Я становлюсь просто супер, блядь, машиной убийства. Тому, кто будет владеть ими по праву. Конечно, я, потому что вас всех запизрачил. Мои огонеччики, давайте я их поешь на елочку на Новый год. Вот она, лапочка, посыпает мою голову пеплом от огня. Я вижу ее трусики, друзья, я вижу через мантию. Вы не видите, конечно, но я вижу. Чтобы он мог нести смерть. Старым богам Лордрана принёшь первое пламя. Вот так вот, друзья. Они хотят, чтобы я нес смерть и разрушение. Они дали мне такое задание. Я должен его выполнить. Простите, пожалуйста. Вот, собственно, таким путем вы попадаете в печь первого пламени, в эту локацию. Это заключительная локация, в которой находится только босс. Больше никого нет. Так что-то игрушечка немножко подлагивает. Прошу прощения. Такие вот дела, друзья мои. Битва с боссом будет в следующей серии. А вам огромное спасибо, что посмотрели. Если кому-то помог, очень рад. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Мародер 120 Гигабайт. И до встречи в следующем видео.